Привет всем! Сегодня хочу сделать дополнительное видео к обзору на медиамод для GoPro 8. Обнаружил новые фишки этого мода. Я сейчас вам хочу их продемонстрировать. При подключении внешнего микрофона к медиамоду еще обнаружил, что есть возможность настройки микрофонов. Как добавить децибеллы, как можно подключить и с питанием эти микрофоны, так и без питания. Так вот, сегодня такой коротенький тест сделаю. Просто просто покажу, как все это работает и, и как все можно переключать. Первый попробуй микрофон Road Lavalier Go. Подключаю три с половиной джек на на GoPro Media Mod и заходим в меню, в меню где есть Input Output появляются новые закладки такие как стандартный микрофон, стандартный микрофон плюс, powered микрофон это будет как с питанием, как вот этот род Wireless Go, примерно такие. Или там с батарейками внутри, как бывает. Powered MiG Plus и Line In. Line In, когда, наверное, что-то можно подключить с другого устройства, какую-то запись звука. Так вот, это будет стандартный микрофон. И попробуем сделать запись Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Это микрофон Road Lavalier Go на стандартном моде. Так, теперь опять заходим э, в меню. Опять нажимаем стандартный микрофон плюс. Вот будет, наверное, э, добавиться какие-нибудь, наверное, децибелы, я так думаю. Мы сейчас все проверим. Это микрофон Rode Lavalier Go и режим стандарт плюс. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так записывает Rode Lavalier Go на стандартном режиме и e плюс. Хорошо, теперь попробуем заодно Power. Если ничего не получится, я вам дам знать, но все, перепробуем. И теперь подключил Line In. Это будет, я думаю, что не будет записывать. Но. Теперь попробую включить стереомикрофон. Я его применял для Sony x Он записывал хорошее качество звука. Одел такие ветрозащиты Он теперь выглядит как яйца жирного кота так вот, это правая сторона я помню точно и подключаем включили заходим в меню input output и включаем на стандартный микрофон без плюса нажимаем запись. Это записывает Олимпус э, э, микрофон на стандартном режиме. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь записывает левая сторона. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь записывает правая сторона. Раз, два, три, четыре, пять. И записываем по центру. Раз, два, три, четыре, пять. Кому это надо, можете надеть наушники и переслушать звук в наушниках. Теперь в меню он выбрал стандартный плюс. Это будет опять же Olympus микрофон раз два три четыре пять левая сторона раз два три четыре пять и теперь правая сторона раз два три четыре пять и по центру так записывает микрофон Olympus на GoPro 8 через Media Mod. Звук должен быть стерео. Есть две отдельные дорожки, так что GoPro записывает звук медиамод просто записывает один канал спереди а второй канал сзади так что получается не звук лево-право а вперед назад вот так вот не будем проверять мы эти остальные там Powered, не Powered. просто будем смотреть теперь микрофон он называется Movo. я его покупал с Амазона, есть, я видел на Алиэкспрессе что-то подобное, но как они называются, может я найду, может прикреплю ссылки в описании. Так вот, заходим в меню и выбираем input, стандартный микрофон без, без плюса, так вот. Микрофон Movo направлен на меня раз два три четыре пять раз два три четыре пять в стандартном режиме без плюса. И теперь я его могу э, повернуть в сторону раз два три четыре пять раз два три четыре пять. Так записывает микрофон Movo DOM2, вот так называется его, его маркировка. И вот так вот записываю в стандартном режиме микрофон Movo Dom 2. Теперь Movo Dom 2 записывается в режиме стандарт плюс. Наверное, добавляют какие-то децибелы. Я весь звук оставлю без, без любой коррекции децибелов. Просто оставлю так, как есть, чтобы знали, какой Режим записывает громче, какой режим записывает, записывает тише. Так вот, дом 2, мово и стандарт плюс. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И теперь подключим э, микрофон Rod Wireless Go. И проверим как он записывает звук на на всех режимах так теперь децибелы самые низкие я прикреплю примерно сюда да он подключен и заходим в меню И выбираем на стандартный, попробуем. Так как это микрофон, он уже Powered. И попробуем сбоку поставлю, легче будет подойти к меню. Ставлю сюда. Нет, с этой стороны только. Хорошо. рот включен э, на самых минимальных децибелах так как я записываю на sony с этим микрофоном на самых минимальных децибелах и попробуем попробуем road wireless go записывает на стандартном э, разрешение без плюса раз два три 4 5 раз два три 4 5 э, передатчик висит на мне Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь попробуем записать звук на э, Rode Wireless Go. Э, стандартный плюс. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так записывает звук на э, микрофон Road в режиме стандарт плюс вот так вот выглядит связки с, с GoPro 8 с медиамодом road wireless go так теперь уже я включил э, запись э, звука микрофона Road Wireless Go на э, Powered э, Microphone режиме. Э, я думаю, в этом режиме и надо снимать, записывать звук э, с Рода, так как он есть э, как бы и э, с питанием. Так вот, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Теперь записываем звук на... Э, режим питания и теперь попробуем подключить э, Powered Mic Plus Road Wireless Go записывает звук на э, режиме питания микрофон с питанием плюс 1 2 3 4 5 раз два три четыре пять так записывает Road Wireless Go э, режиме питания э, э, скажу что э, здесь э, на приемнике поставлены минимальные децибелы. так вот Еще тест Road Wireless Go на линейном входе. Может быть, и запишет, так как он микрофон этот с питанием. Записывает И теперь Road Let's Go подключил микрофон с питанием без плюса, просто добавил децибелов на 6. Это минус 6 децибелов, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Road Let's Go без плюса питания. И теперь записывает Road Wireless Go э, с питанием без плюса, но уже децибелы э, на ноле поставлены. полной чувствительности микрофона записывает звук э, Road Wireless Go на Media Mode э, GoPro 8. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять записываем народ так вот такое добавление к моему первому тесту на mediaиа мод от gopro 8 так вот записывает звук с внешними микрофонами и вот такие возможности еще добавляются при можно даже записывать какой-то линейный вход звука с Каких-то устройств на прямо на, на дорожку GoPro 8. И все сегодня. Кому видео было полезное или понравилось, ставим палец вверх. Кто не подписались, может уже пора подписываться. Будет еще какие тесты. Так что на сегодня все. И чао. Пока!